<свист> Давай. Снимаешь? Да. Ребят, здорово! Это видео из серии Что у Шамшурина в багажнике. Вот. А в багажники у Шамшурина следующая херня. Я решил поделиться с вами. У меня здесь мультиварка. <свист> в <свист> чем прикол, да, что э, моя любимая мультиварка с моей еще холостяцкой жизни. И моя любимая женщина долго просила меня выкинуть вот. и они поссорились или что они не могли терпеть друг друга да история такая что в какой-то момент она все-таки извините за мой французский пошла пиздой причем она еще там работает зажигается но она не варит и в итоге прекрасное утро я обнаружил что она стоит возле порога то есть я так понял что его надо выкинуть в ничего сделал говорит, все давай выкидывай да либо я либо она я я беру эту мультиварку Правда, мы так поржали, когда она открыла багажник, а она, а она не в мусорном бедре, а здесь. В итоге я не смог распрощаться с моим Любимый. любимым предметом. Да. И я все… Я не знаю, зачем я ввожу, потому что, ну, возможно, я ее там Пока. сдам в ремонт или починю сам, как говорится. Я поговорка. говорю, надо сказать, что ты починишь сам и сдать в ремонт. Да, вот. а потом прийти и сказать, смотри, я все сделал сам. Не знаю, но она мне еще пригодится. Что у меня здесь еще? У меня здесь есть портфель. У меня здесь есть рыболовная сумка, то есть все-таки... — Покажи, С... что там. С... — Бля, там такой пиздец вообще. Старость, не радость, короче. Половину я пообрывал недавно. Бесси. Обычно, когда я открываю такие сумки, оттуда, я не знаю, с какой стороны открывать, и все, вываливает Я, короче... Тут... сколько раз отвечаю, просто 10 из 10 у меня было... Там, а я, короче, кайфую от такой штуки, то есть... Покажи поближе да, там Рыба... какие-то да, рыки рыб... рыб... же будут. рыки ее Вот никогда этого никогда видел. никто не видел, у вас такое нет, это тайская фигня, короче, для ловли кальмара, но она просто здесь ради прикола. Короче, смотрите, насчет медитации и рыбалки. То есть рыбалка, это, в моем понимании, тоже некая медитация. Ну, еще даже мастурбация иногда, когда не клюет, а ты ходишь, ходишь, кидаешь, кидаешь. И фишка в том, что то есть, до 19 лет я очень любил рыбачить. Потом, когда в первый раз в 19 лет я попробовал женщину на вкус, ну, не в смысле там под это, соусом, я ее как-то... Ну, в общем, так получилось. вот И после этого я забыл о рыбалке там на ближайших там 12-15 лет, не знаю. И тут э, в какой-то момент просто мы с моей любимой поехали э, куда-то, не знаю природу, то есть я увидел рыболовный магазин, говорю, дай попробую. Я так кайфанул, ребят. Вот, ну, найдите себе то задание, которое занятие, которое позволяет вам выключать голову, где вы ни о чем не будете думать. То есть это такая медитация, такой релакс, это природа, это удочка, это все вот эти там хуевины. То есть для меня это очень круто, ребят. Всем советую, если, если не на рыбалку, то хотя бы наркотики, не знаю, хотя бы, хотя бы кокаин, что ли. Вот. Что еще у меня? У меня здесь есть, конечно же, я любитель пожрать удочки. Кусочек. Какое место нет? любишь, Вова, больше всего? Я люблю жар, жареное мясо. У меня есть веревка, но это для того, чтобы можно было повесить лишний раз. И ты не поверишь мне. серьезно, зачем она нужна? Нет, нет, нет, у меня даже есть вон что. У меня есть якорь. Кошка. У есть такие кошки, называются. Ну, короче, это засовывается в ректальное отверстие. И буксируется человек, если он хочет от тебя бежать. Но... Я серьезно, скажи, что это такое, зачем? Так это якорь для лодки, чувак. А -а -а. Смотрите, ребят, самое главное, что у меня там есть, это вот это вот. Да-да-да, да, это граната. Если меня остановит ДПС и скажет, что вы, у вас есть что-нибудь запрещенное, я могу сказать, у меня только граната, которая сердец. И, собственно говоря, осталось всего 5 дней, ребят, для того, чтобы успели вот эту гранату скажем так увидеть у себя дома нихуя себе насильная реклама да нативная реклама гранаты <звы> через 5 дней мы закрываем продажи книжка придет к вам уже в начале сентября ребят то есть она придет с видеокурсами что мне особенно приятно что уже очень много экземпляров заказали и даже не это а то что она же идет вместе с видеокурсами. И уже ребята пишут, задают вопросы по этим видеокурсам. Они говорят, мы уже делаем задание Не все, конечно, не все. Кто-то говорит, да-да, да-да, завтра, завтра. Но ну вот. Но многие уже делают задания с этих видеокурсов. И, собственно говоря, ребята, осталось 5 дней. Ссылочка под этим видео. Увидимся с вами в мае книге. Давай сделаем вот так. Ду -ду -ду -ду. Ба, -ба, ба бам